Привет, друзья! На улице идет дождь, и я решил показать, снять маленький ролик, показать вам свой стол для распечатки медовых рамок. Столы есть в продаже, заводские. Многие люди делают сами столы. Я тоже решил его сделать сам своими руками, потому что, как по мне, те столы, которые предлагаются в продаже на рынке, они есть нехорошего качества. И есть и хорошего качества, но как по мне очень высока цена этих столов. И поэтому я решил сделать стол, потому что по сути его работа заключается только, чтобы на чем-то обрезать рамочку и куда-то чтобы падал забрус из стековня. Стол я делал не сам, так как я не дружу за сваркой. Мне помогал мой тест, он сварщик у него там куски вот этого железа всего было то есть и он нам обошелся буквально в копейке металл я не покупал, купил только нержавеющую сталь лист, один лист, который пошел мне на стол и на накопительный стол стол для рамок после обрезки вот как бы и все затраты помог мне с покупкой нержавеющего листа Александр Пасечник он мне помог найти где есть нержавейка недорого и в принципе он купил и зимой мне привез в Харьков на выставку так что спасибо Сашка тебе за помощь ну и хочу показать что это за стол в принципе стол ничего необычного тут я сделал вот стол такой с профильной трубы стоит корыто с нержавейки поддончик, на который стекает мед. Это корыто под уклоном. Оно И стоит два, два бака. Два бака. Один бак под распечатывающий клин. Обрезает туда. И один бак для распечатки ножом. Ручным. Вот таким. адуслия гуслея, Юрий а в принципе и клин, и те ножи от очень удобно, очень классно. Клин, в принципе, справляется с работой. Есть рамки, которые он не распечатывает, то потом распечатывается на втором баке. Ну и сделал я обычный накопитель, решил не заморачиваться, решил не в вбухивать деньги, потому что работа его вообще проста нужно куда-то поставить вот рамочку чтобы распечатанную и куда-то чтобы стекал мед с распечатанной рамки вот сейчас у меня тут бидонный после откачки вот заброс еще тут стекает у меня вот видно кусочки и внизу ведро ведро и там все оно получается у нас стекает вот такой подончик с бортиками он под уклоном в принципе и накопитель точно так же. Обычные доски строганные, куда должна ставиться рамка. И получается, почему я решил их делать, эти столы, а не покупать. Зачем столе для распечатки, вот скажите, что допустим, что здесь, что здесь нужны боковые стенки с нержавейки. Они вообще не нужны. То есть мед никуда не капает, он капает только вниз и вот эти боковые стенки они не нужны и зачем платить деньги за что тут просто вот я сварил вставил баки и как бы все работает все хорошо вот я вот так сделали мы сделали все очень просто в этом плане здесь здесь он, он, у меня бак когда заполнен я беру его просто поднимаю и вытаскиваю и забрус несу на перемов, ну или так дальше. В этом случае под нож я, мы сделали, чтобы очень полно, чтобы как в шкафчике выдвигалось, Выдвигался наш забрус снизу. Как, бы, как ящич, потому что тут стоит клин. Если нам мне клин не нужен, я его снимаю и могу на два ножа распечатывать с этой с этой стороны. Я показал его вам показываю так, как он есть в, так сказать, уже в после работы. Сейчас тут заброс у меня стекает уже второй или третий день. И в принципе, в принципе доволен своим столом, который обошелся копейки и довольно удобно в работе. Ну и накопитель. Обычный обычные как бы, досточки и поддончик. Самое главное куда капает нос ну, нержавейки пищевой. Поддон один и поддон другой. Все. Никаких боковых стенок, ничего лишнего нету. Вот такой стол у меня получился дальше я вам покажу чуть чуть позже в другом видео в другом видео я вам покажу как я работаю с этим клином, как оно распечатывается сам процесс при откачке я не показываю потому что реально просто нету времени это все снимать потому что идет такая кипящая работа я отбираю рамки, тут у меня распечатает один человек, тут сестра распечатывает. Все это в медогонку. и просто реально не хватает времени, чтобы нормально стать и снять видеоролик, как оно все работает. Так что, в принципе, покажу вам кусочками вот в плане стола, какой стол получился. Потом покажу, как распечатывает станок, ну и так дальше. Все, друзья, вот такой у меня стол получился. Дешево, сердито. Практично, в работе себя хорошо показывал, показал, вот, как видите, заброс есть, заброс стекает и, в принципе, нормально. Вот, так что, не обязательно покупать столы, которые стоят по 4000 гривен, мне это обошлось, не знаю, лист я купил 300 гривен мне на стол, хватило нержавейки и... 300, ну Получилось 300 гривен лист на накопитель и на стол. Ну, профиля не, не считаю, потому что у нас был, как бы, с кусков, э, ну, как бы, баки. Вот эти баки, правда, тоже Александр Пасечник, один бак, мне помог приобрести по дешевой цене. Э, я не помню, в районе 400 гривен. И второй я тоже допокупал. Получился у меня стол, если так взять... 300 гривен лист нержавейки 400, 700, ну 1000 гривен 1000, пускай даже полторы тысячи гривен стол ничем не хуже, который есть в продаже своими руками обошелся полторы тысячи гривен и зачем покупать стол, который стоит 3000 или 4000 гривен который там нужен только по сути Емкость для забруса и чтобы сбегал мед. Уже вот эти стенки, за которые они берут как бы деньги, они ну, не нужны. Я считаю, что они не нужны. Мед там не соприкасается практически. Стол, который есть в продаже, он, да, возможен, удобен в том плане, что туда можно вылить э, много меда, там бочку меда, да, и краником цедить, там, разливать по баночкам. Ну, из-за этого платить полторы тысячи гривен я думаю не стоит я в таком случае сделал э, для разлива по баночкам сделал вот бетончик у меня 30 литровый я врезал краник и туда залил мед и по баночкам когда люди приходят за медом прям под медовонки покупают когда идет откачка меда то получается открыл краник, налил и все то ну Цена вопроса. Вот, друзья, такой такой стол. Такой стол у меня вышел. Такой у меня получился. Зачем платить больше? Когда можно. понятно, что хочется, чтобы оно было все красиво, чтобы это все было блестело и так дальше. Ну, со своей работой справляется. Там, где прикасается мед, там нержавейка. Там, где мед э, как бы нету контакта с медом то обычное железо ну и дерево все друзья вот такое видео по столу который у меня есть который мы сделали совместно с моим тестем с Александром пасечником ну и с пчелками нашими все друзья всем желаю удачи в кого есть деньги покупайте столы заводские кто хочет сэкономить можно сделать обычный простой стол. Хоть такого, любого типа. Кому как удобно. Я сделал такой. Все, с вами был Иван Фабро. Ставьте лайки. Кому не понравилось дизлайки. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Всем желаю удачи, хороших медосборов. До новых встреч. Пока.